апреля 2019 года вышла первая часть этого ролика пупа и лупа попали в армию в одну роту, так значит пришло время отдавать честь генералу армии но лупа сломал руку и пупе что пришлось делать конечно прикладывать к голове за лупу ну понимаете за лупу за лупу Я рад приветствовать каждого, кто зашел сюда. Попрошу вас посмотреть первую часть истории, чтобы вы понимали всю суть. Буду искренне благодарен тебе, если ты до конца досмотришь первую и вторую часть. Сразу подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и заходите к нам в группу. Ведь там тебя ожидает конкурс на денежный приз. Ссылка на группу будет в описании. Всем черным и раскрашенным топ игрокам базы привет! Берите что-нибудь покушать, налейте чашечку кофе или чаю, найди вкинуться чем-нибудь, так как ты тут как минимум на 30 минут. И пока ты делаешь себе горячительный напиток, напиши в комментарии, с какого канала ты узнал об этом ролике. В первой части я обещал рассказать за 2018-2019 год, и получается за нынешнее время. Ну и само собой, интересные события за эти времена. Но для начала, реклама, шучу. Я желаю вам показать и рассказать, что сейчас происходит с ребятами, о которых шла речь в первой части. Что же с ними сейчас? Вспоминать мы будем про про Кинга Фэнси, Квиксильвера, Фатала, Дедушку Ирбиса и много кого еще. Давайте начинать. Как мы уже с вами знаем, что у Кинг Фэнси это грязный игрок, который в приоритете играл на ПК. У Фэнси вышло немало роликов с 2018 года по сегодняшний день, но внимание стоит уделить нескольким. 10 января 2018 года Фэнси выпускает последний ролик с грязным стилем, подводя к тому, что он больше не грязный игрок и не будет больше скорплеером. Решение он это принял за день до того ролика, 9 января, но причину объяснил еще раньше в этом ролике. Чтобы вас не утверждать, причина была такая. Он устал играть грязно и в целом ему это надоело плюс другой фактор под названием орбитальная пушка все расставило на свои места в то же время fatal сделал видео на данную тему что он уже ставит точку на игре но к фаталу мы еще не раз вернемся Фэнси сделал своего рода протест по отношению к 1 0 игрокам и сказал что это уже не то время чтобы так играть ушел он в банду skmc где в то время играли чистые пвп и не только проще говоря начал поддерживать чистый стиль игры как это делал в свое время quicksilver на заметку SKMC позже распалась. И на данный момент там три человека. No. Дальше он начал снимать ранган, затем подписчики попросили сделать видео о грязной игре, потому что многим по кайфу смотреть на грязный стиль. Я соглашусь с ними, потому что это серьезно выглядит эффектно. 20 февраля 2018 года он вернулся в грязный стиль. В итоге запутался, чего сам хотел, слетел с катушек, начал делать рип на всех под кизару, потом сделал ролик о себе и ушел в фортните. Отличный итог карьеры, ставим крест на кинге и идем дальше. Но если без моей глупой подачи и шуточек, Кинга отчасти жалко. Он был популярен, грубо говоря, сантимент АК реконсайл ми на ПК. А рип от Юверсуса сильно ударил по его репутации. Если зайти в его комментарии и посмотреть, ему до сих пор это припоминают. Три года прошло. Я написал недавно ему комментарии, и он ответил следующее. Ставьте на паузу. Ладно, Кинг, спасибо за детство. Моя бы воля, я бы украл твой канал. Увидимся в GTA 6. Me, like devil, Об этих ребятах можно говорить часами Топ снайперы на ПК Основатели банды Совк Самый просматриваемый рип был на их банду от Файтера 26 Это все конечно же круто, но давайте лучше вы послушаете этот отрезок Как отличать металла и протокила Вот я металла и прота очень плохо различаю Да, вот, вот удивительно для меня это вот как в комментариях у них пишут о, oh, типа, протокилл, там ты классно играешь, а на самом деле, ну там голос металла. Почти все видосы это голос металла. Но вот протокилл он всегда с вебкой стримит. И у него голос мягкий такой. Let's go, let's go, металл. Dodge. Let's go, bitch. Нави снайпер C'est quoi ce straf là NON <rire> Je faisais call switch d'armes pour tirer plus vite mec Pourquoi je me suicider suicidé T'aurais pas dû me suicider <rire> Combat de poteau C'est tous, tous les tirs que je mets sur ce poteau putain <rire> Вот сейчас многие будут плакать, у Квика есть талант играть на эмоциях, создавать драму и в целом выходить победителем в ситуациях. Прошу каждого сейчас проникнуться с ситуацией, кто еще не смотрел первую часть истории, самое важное в контексте Квика начинается с 18 минуты 53 секунды по 22 минуту 35 секунду. А я пока что продолжаю рассказ. 30 ноября 2017 года у Квика выходит видео, я еще здесь видео будет в 18 году, в то время он не мог нормально играть, у него сгорела видеокарта из-за майнинга видео в 18 году у него вышло аж 4 марта. Там был видео прикол с протокилом, где они дурачились в сессии. Дальше у него идут монтажи, рип и try hard монтажи. И чтобы не тянуть котика за бубенцы, акцент будет на двух датах. 29 мая 2018 года выходит последняя пвп квика, которую он отыграл с Pro vs U. Переломный момент лично для него, когда он уже начал отходить от игры и больше ни с кем не играл 1v1. 12 декабря 2018 года конец моей карьеры, последнее видео gta 5 это было последнее видео в котором он поставил точку на своей карьере настоятельно рекомендую посмотреть его ролик и посмотреть что он написал в описании после того ролика он выложил свои последние ПУП и окончательно ушел из игры и не выкладывал уже год ролики Знай свое место, Мясо. Этот человек, основатель Судце. Самой топовой банды на ПК. Поистине добрый парень и в то же время отличный лидер. Про Фатала мы еще сегодня поговорим. Возвращаемся к тому, что у него было в 2018 году. Начать стоит с даты. 12 декабря 2017 года. Гита онлины Endgame. Главный посыл этого видео, что все, ребята, GTA умерла в плане трейхардинга, потому что сейчас будет еще больше грязи. Связано это с тем, что в GTA добавили орбитальную пушку, культура 1.0 начала прогрессировать. Еще одно видео, которое он выложил в конце 2017 -го года, которое передает весь, весь вайп ТХ-темы. Просто смотрите начало, аж мурашки идут. Немного расскажу об этом видео Пушер это человек из банды SWCC В свое время он делал рипы на трайхардов Не понимая, зачем он удалил свои видео Потому что у него они были очень даже годные Итог у него был такой же как и у ребят выше Поставил акцент на уходе из игры Точную причину ухода вы услышите чуть позже Там интересно Возможно уже многие догадались о чем будет речь и вот сейчас это послание я хочу высказать одному немаловажному человеку, который был в GTA Online. Поистине хороший игрок, забавный человек, который стоял на своем все время. Итак, всем добрый вечер. А, ну, собственно, у нас тысяча видео уже на канале. Более 200 подписчиков. 30 тысяч просмотров. Дружище! У тебя уже 362 подписчика и более 100 тысяч просмотров. Дедушка Ирбис, вернись в GTA, пожалуйста. Наведи свои порядки, ты. И только ты можешь вернуть душу и душевные сессии умирающей игре. Ты уже надоел набивать себе цену? Ты сказал, а ты сказал то, что вернешься в GTA. Врунишка, где же ты? Где? Даже Ю-Версус-Про, я думаю, будет рад поиграть до 34 с тобой на пляжу. Просто послушай, два немаловажных игрока в GTA говорят о тебе. Не это ли успех? А? Вот это я скажу, наверное, топ-5 Вот если меня, да, в расчет не брать Топ-5 игроков русских По чистому ПВП это Квиксильвер Однозначно а Физик, наверное, топ-1 Это физик, психолог Знаешь, да, его? Ну, слышал, слышал, да Слушай, ну это первые три, которые приходят в голову Вот это прям топ-3 игрока Русских, однозначно Психолог, физик и Квиксильвер И еще по-любому входят Дедушка Ирбис Дедушка Ирбис Непобедим, да? Какой же дедушка Ирбис странный тип был, господи. Что это за тема была, стреляться до 34 Ну, типа, такие странные правила по ПВП были, я думаю, нет, типа, ты троллишь по-любому, ну что за бред? На пляже до 34 не убиваться после того, как в тебя попадут, ну что за херня? До сих пор помню наш счет с ним, вот ни, ни с кем не помню, какой у меня счет был, но с дедушкой Ирбисом помню. 3-4-17 мы закончили на пляже. Буквально, наверное, полгода назад заходил на его канал, тоже вспомнил. Смотрю, никаких видосов не делаю. Думаю, интересно, чем он занимается. Эх, жалко то, что он нашел. Да, да. Жду твой ответ, дед. Просто вспомни кайт. Как ты зависал на сессии. Ты был лидером стаи. Понимаешь? Чтобы взбодрить старого, накидайте в комментарии. Дед Ирбис, вернись в GTA Online. Даже если вы не понимаете, что сейчас происходит, просто если досмотрели до этого момента, пишите эту фразу. Дедушка... Заходи в комментарии и смотри, сколько людей хотят, чтобы ты вернулся. Вернись, прошу. Первую часть ролика можно подытожить так. Проведу вам краткий экскурс. Из-за этого эпоха Трайхардов того времени подошла к концу. Всякие предаторы, Скайфоксы, Катаны, Келли Пенисы ушли из игры. А ветераны, кто уже играет давно, видят и преследуют только свои цели. А какая сейчас у них судьба у Фатала, у Стояния и прочих? У Маркуса? Не знаешь? Про Маркуса ничего не знаю. А, Стоение. Стояни перестал играть после того, как у него канал удалили. Именно второй? Ну, именно основной, который у него был. А, да, Стояни. Mm -hmm. Потому что он слишком много н-вордов говорил в чатах разных стримеров. Фатал не играет из-за бифа uh, когда его выгнали, что типа он читак. Для меня это очень странно, потому что Fatal один из самых клёвых чуваков, с которым я общался. Он, он всегда был на позитиве, вообще классный тип. А, ну, ну окей, ну читерил он и что? Вот из-за этого все с ним резко перестали общаться. Вот все, с кем он общался, Стояни, там Маркус, всякие Близерд, а, все от, от, резко отвернулись от него. Прям для меня это прям шок был в тот момент. Ну и он вышел из игры и больше в нее не играет. Уход фатала из игры был связан с тем, что его уличали в читах. Затем кикнули из его же банды, пока он спал. Как вы помните, Маркус был в Суси, Стояние был хорошим другом. Они кает и Нави прошли вместе, но в итоге они предали Фатала. И считайте, в 2018 году суд распалась. Потом он выложил видео и показал сущность стояния Маркуса и Дэвила. В общем, Фатал был такой прикольный тип, который, ну, дела делал такие нормальные, серьезные. Пи факту я писал пост какие вы знаете интересные события в 18-19 году но ничего интересного не написали но мне понравился один комментарий вы можете поставить на паузу и прочитать его а я сразу начну отвечать про USVB не сегодня только USVB не в девятнадцатом году появилась эта банда видела многое Перену, привет передавайте пусть триггербот не подергивает появление из года а из там конечно история очень интересная и долгая но если быстренько он играл с пацанами в т потом сделал рип на ювер если хочешь больше узнать об этом конфликте, смотри этот ролик. Потом прикол с фрикелами Штайнеру, там счет 3-4-0 сделали и выложили рип на него и Малахова. У нас был челлендж с голдом, что будет с нами, если мы станем без пассива посередине Малса в сессии на 25 человек, именно плевать. Все закончилось тем, что нас начали убивать с гудмодом. Просто челики были с гуд модом и ничего против них невозможно было сделать. Вся история заканчивается тем, то, что на нас с Голдом кинули скорб в дискорд на плюс-минус 40 человек и отметили нас через стэк. Подведу это видео тем, что Скотт Плееры это классные игроки, которых нужно бить ногами и утопить их в яме, или же вообще убивать их с автомата пулемета. Всем пока школьники, трой харды. Штайнер это лидер банды С. Айс занимался скамом, в общем парень поднялся на хейте свой адрес. Разблокировка Ева, но обход кулдауна нашли уже давно и слили в открытый доступ, так что... С этим проблем нет. ВПНы, фейк лаги и точки. Они уже давно были. Почему это популярно сейчас? Так дело в том, что все, кто делает свои монтажи по шаблону, ну те самые крутые игроки военки, знаешь почему? Потому что любой тебе скажет, что это круто выглядит. И если круто, значит ты как бы можно и пренебречь чистой игрой. Надеюсь я ответил на твой вопрос, дружище. И я еще один момент уточнить хотел. Выше я сказал про Сови и Штайнера. Штайнер, привет. А чего я тебе плохого сделал вроде же нормально мы с тобой общались 6 июня я попросил человека чтобы он купил у тебя аккаунт а ты его кинул я понимаю то что у вас там в свое время терки с годом были но это же не причина чтобы кидать напиши мне пожалуйста давай решим этот момент для всех остальных скажу у меня новый дискорд потому что мой первый забанили точнее я не имею к нему доступ можете добавить меня если хотите Hey, Ушла одна эпоха, пришла другая. Опасные хищники, которые сидят целыми днями в игре, так как лето, делают свои монтажи под копирку и по шаблону. Ничего такого хищника не остановится воровать твой аккаунт и продать его. А можно и не продавать, в принципе, можно просто забрать деньги. Про макросы вообще молчу. Держат страхи людей, ссылаясь на рипа. Иногда даже просят фрикилы, чтобы пузже манипулировать человеком. Найти ты их можешь в дискорд каналах, на военке, в малсе, внутри текстур. Если повезет встретить такого в паблике, то не сомневайся. Знаешь, где он будет? правильно за орбитальной пушкой здравствуйте начнем с 2020 года 12 декабря 19 года появляется рнат сейчас не трогаем запад лучше вы ребятки напишите мне как у вас там с трайхардами в двадцать году а то нахуй я тогда субтитры писал правильно главная мысль заключается в том что эти фрешмены не будут играть чисто счет 1-0 ассоциация трайхардинга вещи 16 года сравнивая с 20 и 21 кардинально отличаются кто не хотел играть на тех условиях ушли и вы все еще хотите быть трайхардом в 2021 году? Вы серьезно? Надо уже как-то кончать с этим роликом. Давайте я подытожу вышесказанное. С уходом важных игроков упала и важность темы. Ушла одна эпоха, пришла другая. Большая разница в механике, сравнивая предыдущие времена и нынешние. 1-0 это рип и большой счет. Вера в то, что твой монтаж не такой, как у других. Трайхардом в 2021 году быть круто. Ставлю лайк. На этом все. Я заряжен рассказать за банды 16-21 года, но будет ли вам интересна третья часть истории? Дайте мне, пожалуйста, знать об этом. 1500 лайков, начну делать третью часть. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, ведь там конкурс на бабуле. Ну и рад приветствовать новых зрителей. Привет вам, ребят.